Сюда вы едете в горы и сумасшедшее небо, голубое, ветра нет, штиль, просто бомба. 12 тысяч рублей это за час. Мне кажется, это, это безумие. Сейчас волки воют, я отошел. Слышите? Ничего себе, это говорит, у вас там так красиво, типа так круто. Мы, говорит, даже понятия не имели. Ч ⁇ Первая точка на нашем пути в Лаганаки, она так и называется смотровая площадка. Первая смотровая площадка находится в часе езды от Майкопа. Вот здесь такие обозначения, проживания, частная территория. Сейчас огородили здесь заборчиком все, но можно пройти и здесь строят вот эти вот прозрачные открытые отели, ну как э, номерки, да, такие в форме купола. Их сейчас строят, они должны были уже открыться к э, Новому году, но ну как... Как все у нас бывает. И в скором времени откроются вот эти вот э, номера, и будет очень круто. Можно будет арендовать. Ну, ждем, ждем. А вид потрясающий сейчас, когда внизу, в городе, у вас все покрыто туманом, все пасмурно. Сюда вы едете в горы и сумасшедшее небо, голубое, ветра нет, штиль просто бомб. В Кавказе очень много интересных мест, и одно из них – плато Лаганаки, расположенное на Западном Кавказе, на высоте около 2000 метров над уровнем моря. Почти вся территория плато, известная своими альпийскими лугами, входит в состав майкопского района Республики Адыгея. Плато Лаганаки, занимающее площадь около 800 квадратных километров, поражает путешественников своей первозданной природой и разнообразием ландшафтов. Плато входит в состав Кавказского заповедника, а маршрут через него довольно популярен среди подготовленных туристов. Здесь проходит эколого-туристический маршрут номер один, бывший всесоюзный туристический маршрут номер 30 один из самых старейших и популярных в СССР маршрутов, а его продолжительность составляет 20 дней. Здесь же на плато Лаганаки есть и турбаза для любителей горнолыжного спорта. Аганаки располагается между двух рек Белая и Пшеха под тремя горными вершинами Фишт, Аштен и Пшехасу. Здесь солнце палит безумное, на небе не облачко И из Майкопа полтора часа, и мы здесь на плат Лаганаки. Здесь, значит, у вас получается заповедник Лаганаки, и вы можете, конечно, туда войти, погулять там полтора километра спокойно можно туда уходить но за это вам нужно заплатить по 300 рублей с человека значит на маршруте пока мы ехали встретилось несколько таких укатанных горок здесь на лыжах но ну, я никого не видел чтоб катались ну и честно говоря инфраструктура здесь до лыжника слабая поэтому собственно говоря здесь никого нет кроме там но ну, по тюбинга дети ну так как бы развлечения но ничего такого профессионального сверхъестественного можно взять досочку подняться но здесь нет сейчас никаких подъемников ничего такого вы можете взять в прокат значит и тюбинг взять прокат и взять в прокат снегоход и уехать несколько дней шел снег и когда снег только начинает идти то ехать сюда ну немножко конечно опасно потому что дороги сразу же не расчищаются и можно встрять так конкретно но эвакуаторы есть здесь тоже стоят знаки с эвакуацией ну, поэтому всегда <смех> иметь при себе лопату это конечно лучше чем ехать без лопаты потому что откапываться если чуть что придется ручками но дорогу здесь укатали быстро и сегодня вообще я бы сказал бы дорога идеальная идеальная Графишт самая высокая вершина Лаганаки. Когда-то давно она была островом в доисторическом океане. В переводе Садыгейского означает седая голова. Ее высота составляет более 2860 метров над уровнем моря. Говорят, она настолько высокая, что ее голова с сединой видна из Краснодара. А сколько стоили снегоходы? Ты не спрашивал? О, на мой взгляд, безумная цена. Короткий маршрут 1600 метров в одну сторону. То есть, 3200 получается. У нас 3500 один снегоход. А второй маршрут, не помню сколько, 8000 рублей. Третий маршрут 10 и завершающий. Маршрут 24 километра в сумме. То есть, 12 километров до горы Блям и 12 назад. 12000 рублей. А сколько длится вот этот маршрут за 12000? Ну, по моим прикидкам, 24 километра легко. Можно проехать за, С остановками за час Потому что на ровных участках Снегоход идет больше 40-50 но ну, он может до 80 километров в час достигать это ты мне говоришь цены на человека? Я, нет, это я говорю цены на Один снегоход, то есть на одном снегоходе Могут ехать два человека Но обязательно будет второй снегоход Это инструктор, который будет сопровождать вас Устранять ошибки контролировать движение Так что примерно так Ну я помню старые цены Я здесь начинал еще 1000 рублей час и это было не так давно Потом цены поднялись до 2000 рублей час И был большой спрос Но получается 12 тысяч рублей Это за час, мне кажется, это, это безумие Это безумие, реально безумие Еще одно место, которое может вам приглянуться это турбаза «Горная». Находится она в 30 минутах от плата Лаганаки. Здесь, значит, есть и ресторан, гостиничный комплекс «Сибирь». Здесь есть домики, где можно остаться, здесь есть и оборудованные площадки для занятия спорта, игры для детей, домики различные. Отсюда же организуются всякие различные сплавы, а Адге известна своими сплавами на байдарках, рафтинге. Здесь по реке Белой проводятся ежегодные чемпионаты мира по, по сплавам, собственно говоря. Поэтому одно из мест, куда вы можете заехать. И здесь же есть смотровая площадка. Здесь же в лаганаках располагается большая азишская пещера по соседству с малой вместе с которой они составляют пещерную систему они находятся точно у границы краснодарского края и республики адыгея между речи рек белая и курджипс глубина большой пещеры составляет около 650 метров для туристов открыты только 200 пещера была исследована местными жителями первый раз в 1910 году а в 1973 получила статус природного памятника на территории пещеры простираются объемные галереи на разных ярусах и большие залы, которые украшены удивительными сталактитами и сталагмитами. Еще одно место, которое я вам буду рекомендовать здесь. Адыгее, если вы соберетесь приехать посмотреть Лаганаки, посмотреть горы, это Даховская Слобода. Это гостиничный комплекс. На мой взгляд, это, наверное, одно из лучших мест здесь. Здесь у вас есть, естественно, номера разного уровня. Здесь у вас есть, значит, банька. Здесь у вас есть бассейнчики. Здесь вот, пожалуйста, у вас тут прудик. Развлекайся, как хочу. Здесь можно и покушать хорошо. Для детей есть детские площадки. И вот это место, оно очень удобно тем, что здесь буквально 10 минут, и вы на Хаджовских каньонах. Хаджогский каньон. Здесь э, также 7 минут, и вы на водопадах Руфабга. Здесь 40 минут, и вы наверху на плата Азишская пещера все здесь рукой подать то есть место прям вот рядом со всем и здесь же гузериполь сейчас кстати температура 3 градуса здесь 3 градуса наверху было 5 очень красивое место все из дерева из дерева да вот эти вот получается дома а наверху построили такое что-то готическое такие легкие элементы готики там номера подороже вторая по величине гора под вершиной которой лаганаки это аштен высота 2804 метра над уровнем моря название горы состоит из двух адыгейских слов ошу что значит град и тене застревать то есть дословно это место где застревает град Гора Пшихасу имеет также и другое название Чуба, что с адыгейского переводится как много быков. Чубе, вероятно, гора названа именно так, потому что на ее склонах в хаотичном порядке расположены глыбы, напоминающие издалека быков. Следующая, рекомендованная к посещению гора Вадегей, Гузерипль, высота которой 2158 метров. Касательно перевода ее названия, есть разные версии. Ориентир в пути, место наблюдателя или просто место, откуда все видно. Здесь и в самом деле открывается прекрасный вид на Фишт и Аштен, а также видны горы Тыпта и Абагу. Находится гора Гузерипль в одноименном поселке, в долине реки Белая. Буду нас продолжает баловать уже второй день. Вчера было изумительное солнце, мы поснимали Лаганаки, а сейчас мы приехали в знаменитую Хаджожскую теснину. По сути, это каньоны. Вот погуляем с вами, посмотрим. За входик мы отдали 500 рублей, это вам финансовая информация. 500 рублей за человека. То есть, если вы соберете сюда ехать, ну, считайте сами, сколько вам понадобится денег. Вот сразу же на входе тут павлины, кролики, цесарки, может быть... Яйца несут домашние. Медведи. Медведи еще, кстати, были здесь когда-то. Сейчас волки воют. Я отошел. Слышите? Вот так воют волки. Надеюсь, что слышно сейчас. И сразу же, вот в 10 метров отхода у вас вот такой мост. Через весь каньон. С дырками. Поэтому, кто боится высоты. Я здесь... Бывал неоднократно в прошлом, но последний раз был лет, наверное, 7 назад, и многие кричат. Ну, страшного ничего нет, но многие кричат, потому что боятся высоты, и отсюда слышен шум воды внизу. Я вам сейчас все покажу. В завершение адыгейского путешествия отправляйтесь посмотреть Хаджокскую теснину, она же Каменномостский каньон являющийся своеобразной визитной карточкой республики а также загляните к водопадам руфабга теснина представляет собой участок ущелья реки белая и располагается она на окраине поселка Каменномостский. место примечательно своей истории именно здесь в свое время вершился суд казанского хана мухаммеда амина осужденных бросали в ущелье и если кто-то выживал это приравнивалось к оправданию грешника водопады ручья руфабга в майкопском районе представляет собой каскад водопадов которых всего 16. Начинается маршрут с водопада Три братца. Затем выходим к водопаду Шум, который, что логично, слышно уже издалека. Далее идут водопады каскадные, состоящие из небольших ступенек Сердца Руфабга. Название водопадом давали туристы, а вот для Сердца Руфабга они придумали еще и целую легенду. Руфабга – злой колдун и великан, некогда живший в этих краях и забиравший в плен самых красивых девушек. Однажды один храбрый юноша, Хаджох, решил, что пришло время покончить с этим злом. В Адыгейских горах он нашел мудрого волшебника, который дал юноше специальный порошок, которым тот воспользовался с целью сбить великана с ног. И когда злодей упал, юноша вырвал из его груди огромное сердце. Сердце упало, преградив путь к горному ручью, и окаменело. Я скинул несколько видео, фото своим там, ребятам, друзьям, кто никогда тут не был. Они мне говорят, ничего себе, это говорит у вас там так красиво, типа так круто, мы говорит, даже понятия не имели. Поэтому я такой, я думаю, что я рекламу здесь в Адыгее, сделаю серьезную, когда видео видео выпущу.